Боишься вирусов? Правильно делаешь. Их не видно, но они коварные. Как страшные подруги твоей подруги. Даже хуже. Как страшные подруги страшных подруг твоей подруги. А коронавирус ⁇ царь среди вирусов. Это как босс в компьютерной игре. И его пора грохнуть. Предупреждаем сразу. Топор, мухобойка, пулемет и черная магия не помогут. Нужны комплексные меры. Первым делом не паникуй. Зря потратишь силы и разозлишь соседей. На время откажись от поездок по стране. Развивай внутренний туризм. Отправься в путешествие по квартире, загляни в холодильник, зачекинься на кухне. Избегай людных мест. Веди себя как знаменитость, за которой охотятся папарацци. Соблюдай дистанцию. Представь, что ты водитель двуногого автомобиля. Не лечись самостоятельно. Дай шанс профессионалам. Ты же не сверлишь сам себе зубы? Работа из дома. Ты же мечтал об этом. Главное – надевай штаны во время видеозвонков. Еще – заботься о близких и помогай пожилым людям соблюдать карантин. А теперь главное – обязательно посети официальный сайт штаба по борьбе с коронавирусом. stopcoronavirus.rf Новости, статистика, инструкции и опровержение ложных слухов – все там. Не болейте, это ловушка!